Хай, меня зовут Максим Вехов. Данное видео я озвучил одной из своих композиций. Вообще у меня их тысячи. Я занимаюсь озвучкой на заказ. Могу озвучить любое видео, фильмы ужасов, фантастику, аудиокниги и так далее. Подписывайтесь на мой канал. Всем успехов желает вам Максим Вехов. В данном видео я показываю, как выглядит лот. Заказать лот легко. Под видео есть ссылка на контакты. Всем успехов желает вам Максим Бехов. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет много и много лотов. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на подпись под видео. Всем успехов желает вам Максим Вехов. Все, пока-пока.